Студент. Уикенд это повод съездить на дачу, поесть спелых ягод и почитать любимую книгу. На ну, лучшим началом выходных станет подборка новостей от команды Универньюз. С тобой я, Дарья Миронова. Смотри сегодня. В Добрый путь! В Казанском федеральном состоялось вручение дипломов выпускникам трех институтов. Дом вдали от дома. Дому Роналда Макдональда в Казани исполнилось три года. Состоялся заключительно в этом учебном году ученый совет КФУ. Какие вопросы обсуждали на заседании, какие нововведения планируются в университете и каковы итоги прошедшего учебного года, об этом узнаешь в следующем сюжете.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 Желание сделать различные фонды поддержки, э, начиная от старшего поколения людей, отработавших э, всю жизнь в университете, не слышавших на пенсию, на заслуженный отдых, мы тоже сегодня начали вести определенные разговоры с нашими попечителями. Вы знаете, э, мы не согласны создать аналогичные фонды, только все хотят видеть целевое э, назначение расходования университета.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 Флешмоб Яратканжи Рым сделал татарские песни в Инстаграме известными во всем мире. Для того, чтобы принять участие во флешмобе, нужно спеть любимую татарскую песню и выложить видео в Инстаграм с хэштегом Ератканжирым. Для КФУ 8 июля необычный день, ведь именно в этот день университет выпустил новых специалистов сразу из трех институтов — ИТИС, ИВМИД и ИМАИФ. Выпускники получили долгожданные дипломы и стали высококвалифицированными специалистами. Вручение дипломов – одно из самых волнующих событий в жизни студента. Это тот самый яркий и торжественный момент, которого все так ждут на протяжении долгих лет обучения. Церемония вручения диплома выпускникам и в МИД прошла в Малом зале УНИКСа. Заветными дипломами наградил директор Высшей школы информационных технологий и информационных систем Хасьянов Айрат Фаридович. Помимо этого, выпускники, активно проявившие себя в спортивной и общественной жизни, получили заслуженные награды. Атмосфера, она запоминается больше, чем какие-то конкретные события. Вот, им бывало, что какие-то семестры мы прям с карабкой всей группой сдавали, ну, а так, в принципе, все было по силам нам. Раз мы здесь сегодня, настроение такое праздничное, но с... умеренно праздничное. Надеюсь, поступлю в администратуру сюда же. Да, первая сессия, конечно, была тяжелая. Было тяжело совмещать работу и учебу. Все так делают. И всегда кажется, что ну, все делают, то ты справишься. Нет, не справлялся. Было сложно. Искал компромисс. Самая крутая группа была у меня. Да, и они об этом знают. Мы просто попробовали все, что можно было. Позже в актовом зале главного здания КФУ прошло торжественное вручение дипломов выпускникам ИТИС, одного из ведущих российских образовательных и исследовательских центров в области фундаментальной информатики и информационных технологий. По традиции виновники торжества исполнили гимн университета. Мероприятие прошло в теплой и уютной атмосфере праздника. В процессе награждения выпускники фотографировались на память, обменивались улыбками и хорошим настроением. В этот же день прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Института международных отношений, истории и востоковедения. Среди гостей были не только преподаватели, но и мамы, папы, бабушки, любимые друзья, прощальные речи руководителя университета, улыбки гостей и радостные сияющие лица выпускников. Все это создало настроение настоящего праздника. Регина Фухрудинова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Дом Роналда Макдоналда в Казани первый проект подобного рода в России. Центр предлагает родителям абсолютно бесплатное проживание на территории ДРКБ, создавая комфортные условия для выздоровления детей. Недавно дому исполнилось три года, и это событие встретили красочным праздником, на котором побывала наша съемочная группа. Так красочно и задорно в доме Рональда Макдоналда отметили третий день рождения. Постояльцы этой необычной гостиницы – семьи, чьи дети проходят длительную терапию в детской республиканской клинической больнице. Лечение таких пациентов неразрывно связано с целым комплексом психологических и социальных трудностей, который способен решить проект фонда. Для родителей это неоценимая возможность находиться рядом со своим ребенком и вместе преодолевать трудности. С сыном, со старшим я нахожусь здесь, в доме Рональда в доме Макдональда. Мы проходим лечение в ДРКБ, в онкологическом отделении. У меня охота все равно находиться в больнице. Там все равно такая обстановка, все равно а вот здесь вот ребенок у меня может и развлечься, и с другими ребятишками также поиграть. Ребенок после операции, вот именно в первый раз, он начал ходить именно в этом доме Рональда Макдональда. Дом Роналда Макдональда в Казани – единственный подобный проект в России. На безвозмездной основе здесь могут находиться одновременно 24 семьи. С момента открытия гостеприимством центра воспользовались около 4000 родителей. Поэтому день рождения уникального дома стал настоящим праздником для его жителей, сотрудников и друзей проекта. В доме Роналда Макдоналда мы следим за тем, чтобы в доме был такая атмосфера, как дом вдали от дома. То есть мы создаем уютную, приятную атмосферу для родителей, для детей, создаем для этого все условия. Также решаем здесь бытовые вопросы и проводим различные мастер-классы, мероприятия, направленные на то, чтобы улучшить эмоциональное состояние детей и они лучше выздоравливали. С домом Роналда макдональда на самом деле дружим уже год. Вот у нас такая плодотворная сотрудничество. Сегодня меня пригласили, я думаю, что в качестве гостя на этот праздник, день рождения, им сегодня три года. Я вот купила какие-то подарки. Сегодня буду поздравлять детей, желать им здоровья. Посмотрю концерт, с удовольствием со всеми пообщаюсь. Параллельно с развлекательной программой в доме прошел круглый стол с руководством центра и представителями крупных средств массовой информации республики. Здесь они подвели итоги трехлетней работы и обсудили, как совместными усилиями улучшить проект. И Мы предлагаем вот каждому из вас разработать, предложить свой проект, любые мероприятия Лишь бы это было во благо для детей, для родителей. И вот, наверное, родители, мы тоже спросим, что бы они не хотели от нас получить, а от нас ожидают. Присоединиться к доброму и светлому проекту может каждый дом всегда рад волонтерам и просто неравнодушным жителям Казани. Вместе мы можем помочь нуждающимся семьям и способствовать созданию еще многих таких домов по всей стране. Диана Вакян, Руслан Уразаев, Универ-Ньюс. На сегодня это все. Сделай это лето незабываемым. До скорых встреч!